Вот мы сегодня после болезни решили тишку помыть. Стасики, давай, давай, давай. Ой, ну этот у нас парень. Нет, нет. Это мы... Мой... Боится всего. Все, все, все, все. Видишь? Не бойся. Вот лапушкой мы его сейчас помыем. Вот так. Будет на руке у меня сидеть. Паникер. Паникер. Ты что, какой я боязливый кот? Ты же пацан. Ты же не должен ничего бояться. Давай после болезни. Пись сальный. Тихо-тихо-тихо-тихо. Держись. Держись. Ну, пускай идет. Вот как уже меня помоет. Я, правда, хожу ору. Ну, когда меня моют, я не ору. Давай, морточку помою. Давай, да. Ой, ой, все, вс, вс, все. А С этого товарища вынуть невозможно. Каточки надо еще обрезать. Все, все, все, я быстренько тебе. Дожди, блошки убегут там твои вот эти всякие. И вроде бы и нет, а уха. Я ничего туда тебе не делаю. Давай вот так держись, а то скажут, я тебе за шею держу. Ну, вот он, он умный мальчик. Ну, он мой мальчик хороший. Ой, ой, ой. Я не знаю, как у вас, как вы моете своих топов. Но у нас еще на подходе один, держи. Все, все, все, все. Ой, ой, все. Держи так. Так хочешь держать. Все, тишенька. Ой, тишенька. Скелет. Давай жопу помоем. давай давай, давай. Ой, начал кусать. Ты до этого не кусал меня. Все, все. Не бойся, не бойся. Никуда я тебе не налью водички. Ничего я тебе не сделаю. Привет, скажи всем привет. Привет, кто скажи мой. Смотрит нас. Весь изгибайся. Все, давай, лапки зажимай. И последнее. Оп, головушка. Оп. Мы слетели. Ну, что люди о тебе подумают? Скажут, какой-то кот невоспитанный. Да, ногти тебе придется отрезать. Извините. Извините, от вот так. Вот. Вот самый большой полотенце. Сейчас быстро развернем. Ой. Ой. Помыли меня. Помыли, помыли. Помыли. Вс, шопнуть пошли. Пошли мы сохнуть. Пуша у нас серьезный. Пока, скажи всем, пока, пока. пока. Пошли мы сохнуть, пошли. Ой, все.